<смех> Он теперь в зомби превратился. Вот такие экспедиционные кадры, нас динамично нарезаны. Или еще что-то. То есть вот по-разному. Потом у нас идет плавное нарастание динамики. То есть вот мы нарастаем, нарастаем wait what's like I want to get you out of here who is Yeah, she's a little bit more. Хары не обгорелы. Индики. Индики. Ура. Сука, Славик! Стой!